Одна из самых сложных вещей, к которым мы пришли как цивилизация, это язык. Но сейчас вы хотите свести язык, в котором существуют сотни и тысячи слов к одному слову, и считаете, что это шаг вперед. Прадип спрашивает, нас часто ругают за употребление нецензурной лексики. В настоящее время она используется как разговорный сленг. Что плохого в использовании сленга, если я употребляю его в повседневной речи, без особого умысла? Видите ли, расскажу вам историю. Одна очень хорошая девушка-католичка вышла замуж и переехала в дом к своему мужу. Через три дня она позвонила своей матери. Мама, я не могу больше жить с ним. Он все время произносит слова из четырех букв. Мать спросила ее, какие такие слова из четырех букв? Дочь ответила. Он постоянно говорит Обед, ужин, пыль, утюг. Что же плохого в использовании слов? По сути, те слова, которые в большинстве случаев сегодня относятся к ругательствам, у нас есть свои ругательства. Какие-то просто являются частью языка, какие-то являются грубыми, некоторые предполагают определенные намерения, в некоторых упоминаются наши родственники, а некоторые используются просто, чтобы друзья могли подшучивать друг над другом. Но в основном нецензурные слова, которые вы используете сегодня в английском языке, заимствованы из Америки. Они либо про туалет, либо про спальню. Со мной произошла такая история. Это было много лет назад. Ко мне приехал один человек из Австралии. Я говорю о событиях почти 40-летней давности. Я должен был показать ему Майсур. Как вы знаете, Майсур — это туристическое место. Ты же из Бангалзора, да? Поскольку это туристическое место со множеством достопримечательностей, я возил этого гостя на своем мотоцикле. Если я начинал ехать слишком быстро, то слышал от него «щит». Если тормозил — «щит». Когда он видел что-то прекрасное — «щит». Еда слишком острая — «оу, щит». Я начал размышлять, почему этот человек весь день повторяет слово «щит», словно это мантра. Я подумал, может, у него запор, и он хочет от него избавиться. Иначе зачем говорить об этом целый день, если желательно сделать это утром? Потом я заметил, что когда люди начинают злиться, то говорят «щит», и становятся немного спокойнее. Тогда я подумал, похоже, это работает для них. Тогда не буду вмешиваться. Потому что я считаю, что не нужно тревожить то, что кому-то помогает. Если что-то работает, оставим это в покое. Я начал размышлять над этим. Мы разработали глубокую науку о силе влияния звуков. Что они могут сделать с нашим сознанием, что они могут сделать с телом, что звуки могут сделать для активизации нашей энергии и многие другие аспекты. И затем начали произносить слово «шива». При необходимой подготовке, если вы произнесете этот единственный звук, вам не нужно верить в каких-то богов или во что-то еще. Один только звук взорвет вам мозг. Я могу показать вам. Затем я подумал, мы пришли к этому с научной точки зрения, они же пришли к этому по-другому. В звуке ши только «ши» является мощной частью. Ва добавляется для смягчения, чтобы людей не взрывало слишком сильно. Для баланса. Но некоторые люди вместо Ва говорят т. Я подумал, это ничего, все работает. Тогда зачем? Потому что обычно, когда люди говорят слова слишком быстро, окончание Т не произносится. Они говорят ш. Даже я, когда говорю шива, «Ва» по факту не произносится. Получается просто «щ». Так что я пришел к выводу, что все в порядке. Какая разница? И тут же у некоторых людей появился вопрос. «Садхгуру, вы хотите сказать, что шива и дерьмо — это одно и то же, наивысшее и самое низменное?» Я ответил. «Видите ли, все это деление на возвышенное и низменное — ваша выдумка». Но что касается вашего ума, если ваш словарный запас хранится в алфавитном порядке, «шива» и «щит» находятся рядом друг с другом. Вы не можете хранить шивы здесь, а щит тут. У вас нет такой способностей. Я не знаю, как слова хранятся в вашем сознании, но, предположим, в алфавитном порядке. Они расположены рядом друг с другом, поэтому вы не можете их разделить. Так что вопрос не в том, что хорошо, что плохо, что правильно, а что неправильно. Вопрос в том, будет ли это работать везде. Если вы будете постоянно гадить повсюду, будет ли это работать на вас? Вот в чем вопрос. Для молодежи это ничего. Вы же говорите «шит-шит» повсюду, но теперь дело дошло до Соединенных Штатов. Даже руководители высшего звена запросто употребляют эти слова в своей речи. Когда произносятся такие слова в международном сообществе, все кончено во многих смыслах и отношениях. Не из-за чего-то особенного, а просто потому, что... Если вы посмотрите некоторые американские фильмы, стендап-комиков, они строят целое предложение из одного слова. Да, целое предложение — это всего лишь одно слово, повторенное по-разному, и они превозносят такой стиль. Я хочу сказать, что для развития и эволюции сложного языка потребовалось очень много времени, человеческому уму потребовались тысячи лет. Одна из самых сложных вещей, к которой мы пришли как цивилизация — это язык. Язык — это не какая-то мелочь. В Индии у нас 1300 языков. Сколько гениальности должно быть заключено в том, что вы говорите на Марате, кто-то говорит на Телугу, кто-то говорит на языке Канада, кто-то на Канкани. И на протяжении тысяч лет, хотя вы и жили бок о бок, вы поддерживали свою литературу, а они свою, это удавалось сохранять. Для развития языка требуется определенный гений. А теперь, когда в языке есть сотни и тысячи слов, вы хотите свести все к одному слову и считаете, что это шаг вперед.